Здравствуйте, уважаемые партнеры! Мы сегодня с вами находимся в партнерском кабинете. Я сейчас расскажу, как легко и просто взять, использовать баннеры для вставки их на свой сайт. Так, прокручиваем кабинет до конца вниз. Вот здесь есть партнерская программа. Открываем. Здесь есть вкладочка Баннеры. Нажимаем. Добавить баннер. Выбираем размер, допустим. 250 на 250. Привлечение клиентов. Да? Выбираем. Далее. Вот нам вышел баннер. Вариант, если вас этот не устраивает, возьмите второй вариант. Здесь вот такой вариант. Далее. Нажимаем. Ссылка на кабинет нам не нужна, нам надо приглашение на мастер-класс. Ссылочку ставим на мастер-класс. Все. Далее. Вот получили здесь код для вставки данного баннера на свой сайт. Нажимаем кнопочку копировать код. И идем на свой сайт. Смотрите, вот здесь... Вот у меня есть топлинг, и это мультисылочник, но он тоже как сайт. У меня тариф про, то есть платный тариф. И здесь есть окошечко. Называется Вставка Html кода. Вот сюда мы вставляем свой Html-код. Просто все это делается просто. Вот, вставили свой HTML-код, вставляем. Все. Мы вставили, сохраняем. Сохранить изменения. Да? Нажимаем кнопочку. И наш HTML-код будет вставлен на сайт. И на нашем сайте появится сейчас баннер. Я сейчас открою сайт на которой я уже вставил баннер в конце видите вот он баннер сейчас он загрузится прогрузится мой сайт это мультисылочник здесь меня просто и есть видео вставлено и есть кнопочки ну то есть вот здесь видите появился баннер а здесь вот у меня кнопочка живо сайта если надо будет, я ее использую, а здесь вот появился этот банер всего вам доброго успехов